Так, ну я беру слово, принимаю эстафету у Наташи. И мы сейчас поговорим с вами про фэншуй на месяц дракона. Я надеюсь, что со звуком все хорошо. Даже могу немножечко прибавить, наверное. Поставьте, пожалуйста, по 10-бальной шкале, насколько меня слышно, все ли хорошо со звуком. Угу. Отлично. Вижу десяточки. Это прекрасно. Ну, фэн-шуй, конечно, это тоже не менее интересная тема и дает нам возможности, потому что у нас есть три типа удачи. Удача неба, это вот когда мы говорим про бадзы, собственно, энергии пришли, все, что дано, то дано, да, то есть мы сложно что-то нам изменить в этом случае. А вот фэн-шуй мы можем с вами поменять, то есть можем использовать какие-то благоприятные сектора нашего дома и… Так, не то. Вот, какие-то сектора благоприятные нашего дома, и, собственно, мы сами можем переместить себя в какие-то хорошие благоприятные энергии и использовать, в общем-то, те возможности, которые, опять же, нам предоставляет пространство, потому что время – это одна история, пространство – это другая история. Мне бы хотелось узнать… Насколько вы в теме летящих звезд, то есть те люди, которые уже слышали об этой теме, которые знают, что такое летящие звезды, пожалуйста, поставьте плюсики, кто первый раз может быть слышит об этом, то поставьте минус, и я сориентируюсь, насколько нужно глубоко вам рассказывать, вот Валентина минус поставила, в основном, конечно, плюсики, ничего не знаю, Людмила написала, да, Ольга, Сергей, Хорошо, то есть есть у нас новички, кто начинает, наверное, только изучать тему китайской метафизики и, собственно, вот пришел на наш прогноз. Мы этому очень рады. И у нас есть... Такая традиция, кто первый раз у нас бывает на наших прогнозах или вообще на каких-то мероприятиях, мы вас приветствуем восклицательными знаками, предлагаю присоединиться, потому что надеемся, что в нашей школе вам будет комфортно учиться, получать знания и, как мы уже говорим... Э что мы учим профессиональных консультантов, вполне возможно, что вы для себя найдете какую-то специ... вот специализацию и будете изучать глубоко одну тему и консультировать, уже помогать людям э, и менять лучшую сторону их жизни. Вот, Спасибо большое за поддержку. И э, немножко тогда расскажу, э, в общем-то, о самом методе, да, потому что мы, когда говорим о прогнозе с точки зрения фэн-шуй, мы опираемся на вот эту технику летящих звезд. И, конечно, это не просто техника а летящие звезды это такой тип энергии, которая транслируется звездами на нашу Землю, и, в общем-то, ну, мы понимаем, да, что астрология, она, в общем-то, основана как раз на полете каких-то небесных тел, и звезды в том числе, да, они являются также небесными телами, они транслируют эту энергию, и, конечно, даже Луна, прилива-отлива, она влияет на Землю, да? то есть и звезды точно так же. И, конечно, мы когда говорим про летящие звезды, это не те метеориты, которые падают на Землю, которые мы, в общем-то, видим на небе иногда, и это тип энергии, которые получают, Наше пространство нашего дома получает, то есть, как бы, энергия транслируется на Землю, Земля транслирует дому, а дом транслирует нам. И если наш дом хорошо встроен, вот когда мы говорим, что нужно построить дом по фэн-шуй, это о том, что дом должен быть хорошо встроен в пространство, поэтому пространство будет ландшафт передавать хорошую, благоприятную энергию дому, а дом будет передавать хорошую, благоприятную энергию жильцам, и жильцы, в общем-то, будут счастливы во всех аспектах от, э, жизни. Ну, вот суть вот это. да, то есть понятно, что мы сегодня с вами познакомимся кратенько с каждой звездой, потому что есть звезды, конечно, которые, ну, как во всем мире, да, есть добро, есть зло, и также звезды, они отличаются тем, что у них у каждой своя характеристика, и какие-то звезды добрые, какие-то звезды позитивные с точки зрения влияния на нас, какие-то звезды не очень позитивные с точки зрения влияния на нас, и, соответственно, позитивные благоприятные звезды приносят хорошее событие в жизнь человека, а негативные звезды приносят Негативные события в жизни человека. Ну, в общем-то, на этом основана как раз прогностическая техника, на которой мы основываемся и будем как раз рассуждать, да, находить вот по этим формулам, находить какие-то хорошие сектора нашего дома, какие-то не очень хорошие будут. Ну и разумно использовать, конечно, благоприятные сектора, потому что мы, опять же, можем просто себя переместить в этот сектор, да? то есть как бы день рождения изменить мы не можем, а мы можем просто себя переместить вот в этот благоприятный сектор фэн-шу, и здесь он более такой вот гибкий инструмент, чем бандзы, например, и, соответственно, использовать вот эти вот благоприятные энергии, они все равно есть где-то, да, и мы с вами научимся их определять и будем использовать. А, конечно, негативные, неблагоприятные энергии мы с вами будем корректировать. Собственно, вот чем мы будем заниматься сейчас. Я постараюсь это все коротко рассказывать, потому что у нас будет тоже летом специальный курс по летящим звездам, тоже на него приглашаю приходить, это очень интересная и большая тема и требующая такого вот проникновения в эту тему, да, для того, чтобы разобраться, что и как использовать глубоко, соответственно, нужно в эту тему углубиться. Поэтому ожидайте наших анонсов и присоединяйтесь к этому курсу замечательному. Итак, мы с вами будем говорить о прогнозе вот на месяц огненного дракона. Начинается он у нас не с 1 апреля, да, а вот с 5 апреля, продлится по 5 мая. Как вы знаете, что календарь китайский он смещен во времени от Григорианского получается, что мы вот начинаем э, смены энергии китайском, по китайскому календарю происходит м, в разное время, и даже вот, 5 апреля, когда-то может быть утром, когда-то вечером, когда-то в середине дня, то есть это нефиксированное время, все зависит как раз от того, как м, располагаются звезды на небе. И, э, то есть это считается по астрономическим формулам. Все четко, очень структурировано, и никакого здесь хаоса нет. Это все, все по правилам, как говорится. Вот. И 5 апреля начинается месяц дракона. И мы, как правило, поговорим с вами, в каких направлениях хорошо двигаться такие большие перелеты какие-то делать. Да? Потому что летний сезон начинается. Соответственно, можно сейчас вот страны открываются после ковида, и можно уже куда-то путешествовать. И, соответственно, вот путешествие, поскольку является такой серьезной активизацией жизни, мы, конечно, хотим путешествовать, опять же, в благоприятных энергиях, в благоприятных направлениях. И остерегаемся, скажем так, неблагоприятных направлений. Но в этом месяце их немного, я вам их озвучу. Мы сегодня об этом поговорим. Точно так же переезды являются сильной активизацией, когда мы куда-то, не куда-то, вернее, в какой-то новый дом переезжаем. Это тоже смена, ну то есть сильная активизация, которая повлияет на жизнь. Вы, наверное, замечали, что вот в одном доме вы жили, было как бы такое вот, такие-то события происходили переехали в другой дом и, или в другую квартиру даже в этом же городе, да, то есть, и, соответственно, жизнь поменялась каким-то образом, то есть начали замечать происходить другие какие-то события, и это связано в том числе с выбором даты переезда, и, конечно, мы тоже стараемся выбирать благоприятную дату и для путешествий, потому что также путешествие и переезд – это очень сильная активизации. Сегодня тоже немножко об этом поговорим. Ну, и, конечно, будет прогноз по летящим звездам, и, конечно, будет бонус участникам всем, поэтому дождитесь, дождитесь самого конца, потому что всегда бонусы в конце, самое приятное, в общем-то, вкусное на третье, да? Вот, поэтому ближайшие даты мы будем рассматривать, чтобы вы могли воспользоваться так вот, не в долгий ящик откладывать, а прям подкачать свою удачу, привлечь удачу, воспользоваться этими энергиями, и дождитесь, будет очень сильная активизация, прямо расскажу. Вот. Итак, начинаем. Вижу, какие-то были вопросы, ну вот уже пролистала. Итак, меня зовут Татьяна Смирнова, представлюсь. Я занимаюсь китайской метафизикой, для тех, кто меня не знает, уже больше 20 лет. И как-то это все было сначала увлечение, теперь это занимает мое все время, то есть профессионально занимаюсь преподаванием в школе Натальи Пугачевой и консультированием, ну и э, здесь написаны мои преподаватели, у кого я училась, ну сейчас в основном, конечно, у зарубежных преподавателей учусь, обучаюсь, потому что процесс обучения, он бесконечный, да, то есть всегда есть чем поделиться мастерам и, соответственно, мы всегда рады услышать эту информацию и чтобы передать ее вам. Вот, и долго не буду о себе говорить, если потребуется какая-то дополнительная информация, вы напишите мне, пожалуйста, вопрос, я постараюсь ответить. Ну, здесь и дипломы, конечно, опять же, не все за 20 лет, естественно, да, то есть и 20 лет я занималась не только вот изучением, ну, то есть не только, вернее, преподаванием, а сначала это было как увлечение, я, у меня был, был другой бизнес, ну, в общем в итоге, насколько... Результаты были впечатляющими, что я, в общем-то, занялась этим профессионально уже, ну и вот много лет уже занимаюсь тоже преподаванием, профессионально э, консультирую и преподаю. Вот, и э, как бы... Э, Рада этому, рада передать знания и рада, конечно, когда ученики получают больше результатов, чем, например, я могла бы получить, или я получаю, или мои другие клиенты, в общем-то у всех разные, и очень приятно, когда студенты делятся результатами, и они впечатляют на, на другие какие-то курсы, ну, в общем, стараемся делиться с вами самой важной информацией, самой работающей информацией. Татьяна, скажите, пожалуйста, если направление сталкивается с положением, это допустимо? Это совершенно другая история, это недопустимо на самом деле, но это совершенно другая история, не относящаяся, это как бы фэншуй плюс бадзи, да, то есть больше коррекция именно жизни, коррекция жизни, вот они а как активация. Вот, поэтому здесь нужно учитывать вот эти моменты, когда направление сталкивается с положением. Ну и если мы говорим про путешествия, то... В этом месяце, в месяце дракона, не рекомендуется путешествовать по оси юго-восток-северо-запад. Почему? Потому что на северо-западе у нас весь год будут неблагоприятные энергии, так называемая пятерка, желтая пятерка, которую мы не любим, она такая опасная, я ее тоже не люблю. Вот, Но ну кто как переносит, собственно, эту пятерку, да, Но в общем, я ее не люблю, я на нее реагирую, это уже проверено. Вот, поэтому посмотрите, понаблюдайте и э, определите для себя, да, потому что есть, еще раз говорю, есть люди, которые не очень реагируют на эту пятерку, вот, и, э, соответственно, на северо-запад ехать, если особенно далеко, куда-то лететь не стоит в этом месяце, ну, вообще в этом году, потому что она будет, вот эта вот злая пятерка, она будет весь год на северо-западе, это стоит запомнить для того, чтобы вы, когда планируете дальнейшее там путешествие, то учитывайте, пожалуйста, что лучше э, это не делать. Соответственно, если вы едете на Юго-Восток, то возвращаться, то вы тоже будете на Северо-Запад, правильно? Поэтому, конечно, от Юго-Восточного сектора, с точки зрения путешествий, лучше воздержаться именно в апреле и, например, перенести эту поездку, если вы планируете отпуск, то на май, например, потому что вот сейчас Юго-Восток открыли, Таиланд открыли, это как раз вот от Москвы, например, будет Юго-Восток. И, соответственно... Как бы лучше воздержаться в апреле от такой поездки, потому что чем дальше мы едем, тем сильнее, в общем-то, активизация будет работать. Ну, и если, конечно, вы собираетесь уехать туда какой, на какое-то длительное время, потому что в Таиланде люди живут, например, годами, да, то есть вы уехали, а возвращаться будете в следующем году, тогда можете, в общем-то, эту тему игнорировать, езжайте на юго-восток спокойно, возвращаться будете уже не в пятерку. А так, если вы возвращаетесь в этом году, то будет, конечно, пятерка также задействована, что он нежелательно. Вот. Вот Вика пишет, что у меня сейчас на входной двери пятерка в этом году, но плохо на меня не влияет. Я тоже жила два года подряд с пятеркой на двери. Как бы с одной стороны было плюсы, я видела, и с другой стороны минусы. Но если, но я говорю еще раз, я реагирую на пятерку. Если я, например, часто езжу в направлении пятерки куда-то в поездке, то я точно что-нибудь получу такое неблагоприятное, это уже проверено. Вот, поэтому, конечно, еще раз говорю, есть нюансы здесь, да? Ну, с точки зрения, опять же, поездок вот, в, на Юго-Восток, в этом месяце, в апреле, лучше воздержаться. Опять же, апрель начинается 5 только э, апреля, да? то есть у нас как бы месяц дракона начинается 5 апреля, поэтому если вы собираетесь, например, на Юго-Восток, то 4, если вы уедете, то это будет хорошо. Вот. Ехать в город 400 километров, это тоже опасно. Ну, я бы сказала, что да, это тоже будет активизацией. Это тоже будет активизацией. Что касается ремонта и переезда, то у нас еще больше таких запретных направлений, весь юго-восток, юг, юго-запад, запад и северо-запад. Если у вас дом тылом находится вот в эти сектора, то не стоит делать ремонт вообще в доме. Соответственно, переезжать в дома, тылом находящиеся на вот этих направлениях, то есть тыл смотрит на юго-восток, либо на юг, либо, либо на юго-запад, либо на запад, либо на северо-запад, то тоже. Дом болеет, и в этот дом, конечно, ну, переезжать, наверное, пока не стоит. Да? Вот лучше дождаться месяца, когда у вас этот тыл освободится. Ну, северо-запад у нас всегда будет там пятерка, но э, там будут тоже месяцы, когда, в общем-то, можно... Туда переезжать, на этот северо-запад. Вот, в общем, нужно выбирать дату обязательно, с учетом всех вот этих вот негативных каких-то компонентов в доме. И, конечно, в больной дом переезжать лучше не стоит, то есть лучше перенести это все на более благоприятное время. Поэтому учитывайте это тоже, если вы собираетесь переезжать. Поездки на работу на северо-запад это считается, Ирена, в общем-то, тоже считается, поэтому поездки на работу очень легко, в общем-то, маршрут поменять, да? вы можете поехать куда-то сначала в одну сторону, потом в другую сторону, чтобы вы не задевали вот это неблагоприятное направление. Если уже начали, значит, делайте дальше, Жанна, да, то есть, значит, вы начали когда-то в другое время. Это совершенно, мы говорим об этих направлениях, именно вот начало ремонта, вот в месяц дракона. То есть, если вы продолжаете, то продолжайте. Вот. Но тоже, конечно, если уж прям вот дотошно вот так подходить к этому вопросу, да, тогда, конечно, можно, например, какой-то комнате прекратить, какую-то вот на, на апрель, например, не использовать эту комнату. Можно, например, на востоке будет делать, да, в апреле ремонт. Так что, ну, можно учесть, как бы, да, уж если совсем вот так придираться. Но, в общем-то, здесь важно начало ремонта. Вот. и если мы говорим, опять же, про то, что ехать, например, в, неблагоприятном, в неблагоприятной энергии постоянно приходится, потому что работа в этом месте начинается, в общем-то, можно сломать маршрут, да, то есть можно как-то подальше заезжать с другой стороны, вот, и это, конечно, потребует большего времени, да, то есть на дорогу, и, может быть, если это с пересадками, то еще и денег больше, ну, короче говоря, пятерка нам создает проблемы, и вот, если вы не хотите проблем совсем, то пятерку надо ублажить, да, что называется. Она вам создаст либо такие проблемы, то есть надо менять маршрут как-то денег больше тратить, либо еще какие-то будут проблемы, если вы, собственно, вот, то есть в любом случае какие-то трудности есть, какие-то трудности будут создаваться. У нас хуже снесли полностью веранду, она пишет. Ну, такое бывает, да. Ну, и вот здесь на этом слайде просто больше картинка та же самая, как предыдущая, да, просто здесь, мне кажется, больше нагляднее видно, да, то есть больше э, понятнее, скажем, э, где нужно делать ремонт, где нельзя, можно, где нельзя делать ремонт. То есть, красная зона это как раз то, что нельзя делать ремонт, да, то есть вот или переезжать туда, или делать ремонт в этих секторах, нежелательно. Вот. Так что имейте это в виду визуально, представляете, да, какие сектора, в каких направлениях находятся где не надо делать ремонт. И вот метод летящих звезд, о котором мы будем говорить, собственно, ну не о самом методе, а мы, собственно, только будем говорить о результате уже да, применения этого метода. Как я уже сказала, мы основываемся на прогностической, ну, как бы на прогностической части вот этого метода летящих звезд. И у нас разного уровня есть летящие звезды, то есть, например, есть... Летящие звезды года, есть летящие звезды месяца. Есть также летящие звезды дня, есть также летящие звезды часа, но мы на них не обращаем внимания, потому что они очень быстро проходят, да, то есть как бы на каждый час мы не успеем, да, их использовать. Вот. и дневные тоже, мы, конечно, используем иногда эти звезды, вот, но э, чаще всего мы как раз опираемся с точки зрения прогностики, это на э, летящие звезды года и летящие звезды месяца. И, собственно, у нас какие-то летящие звезды, а их всего 9, как вы видите, их принято называть цифрами, то есть обозначать цифрами от 1 до 9, и вот они у нас расселяются в нашем доме. То есть мы должны с вами понять, что для того, чтобы понять, как работают вот эти вот, какие звезды в каком месте находятся, нам нужно сделать измерение. Вот для этого метода вы просто встаете с компасом в центр вашего дома, находите... Север находите, юг, запад, восток, ну и промежуточные сектора. Это будут промежуточные сектора, да? Сейчас я напишу здесь на слайде. Смотрите, здесь обозначен у нас запад, здесь обозначен восток. Соответственно, мы обычно по карте, наоборот, смотрим, для новичков рассказываю, но в китайской метафизике принято, что когда мы строим вот такие карты или вообще инструменты китайской метафизики, используя, юг наверху то есть здесь то же самое у нас юг наверху север внизу видите соответственно будет юго-западный вот этот вот дворец каждый квадратик называется дворцом здесь у нас будет северо-западный дворец здесь северо-восточный дворец и юго-восточный дворец вот так то есть это направление да? вам нужно встать в центре дома с компасом, и определить вот эти направления, где у вас север, где юг, где восток, где запад, ну, соответственно, юго-восток, юго-запад, то же самое, да, там северо-запад, северо-восток, вы сразу определите, посмотрите, что у вас там находится. Это важно, потому что мы не весь дом с вами учитываем, да, и не весь дом как-то корректируем, либо усиливаем, мы усиливаем те места, где хорошая благоприятная энергия, где мы с вами долго находимся. Я вам тоже расскажу, что, в общем-то, важно в доме, все остальное не важно. Вот, и есть у нас некоторые такие точки в доме, где мы обязательно проверяем, вот какая энергия здесь сейчас располагается, и как годовая, так и месячная. А есть места, где мы, в общем-то, не обращаем совсем внимания, потому что мы его не используем, этот сектор. Вот. Ну, вам сейчас для начала, для того, чтобы вы могли этой техникой воспользоваться, нужно определить вот эти направления в доме, в квартире или в доме, да, то есть из центра прямо находите, где находится у вас какая комната, и, соответственно, будете смотреть, какая там звезда. И у нас в карте летящих звезд года, вот она у нас в левом верхнем углу, это как раз целый год вот там вот эти звезды и живут, начиная от 1 до 9, да. Они, понятно, что не по кругу ходят, видите, у них есть у этих звезд специальные траектории полета, и, в общем-то, они тоже рассчитываются определенным образом, вот карта именно рассчитывается определенным образом, и, собственно, мы понимаем, что если у нас в годовой карте здесь звезда 1 на юго-западе, то она там весь год, а вот месячные звезды будут здесь меняться каждый месяц, то есть как бы вот, прилетать туда, в этот юго-запад, только на месяц и улетать да, в другое место. Вот. И э, мы как раз по комбинации вот этой вот э, в этом секторе, например, если мы рассматриваем, сейчас говорим про юго-запад, то есть комбинация э, вот этой годовой звезды 1 и, и месячной тройки нам, собственно, будет рассказывать, какие события будут происходить, если мы в этом юго-западном секторе находимся долго. Ну, например, у нас там спальня, да, или у нас там кухня, или у нас рабочий кабинет там в этой комнате в Юго-Западной, либо там входная дверь, вот это вот важные места, которые мы всегда проверяем. И если у вас, например, там ванна на юго-западе, то, в общем-то, просто <laughs> не обращайте внимания, да, вы в ванной не живете, не спите, не работаете, вот, и э, как бы не используете этот сектор, да? значит, нам там будет неважно, какие звезды располагаются. А вот на кровати, э, в спальне, то есть в кухне, где у нас входная дверь, где кабинет, мы обращаем на это внимание. Я надеюсь, что это понятно, да? Поставьте, пожалуйста, плюсик, если это понятно, то, что я рассказала, то есть о самом методе, вот как мы на чем основан этот метод, какие выводы мы делаем, по какому принципу. Угу, понятно. Хорошо. Так, вижу э, плюсики, но немного плюсиков, то есть вы, видимо, все уже знаете. Хорошо, спасибо. Итак, мы с вами видим, что, опять же, у нас звезд всего 9, да, то есть эти звезды у нас от 1 до 9 обозначаются. Если заваленная кладовка на юго-западе, не надо разбирать, спасет от пятерки. Но у нас пятерки нет на юго-западе, поэтому что там спасать? чего? Ну, конечно, заваленные кладовки, они в любом случае ухудшают энергию. Поэтому в любом случае, как, чтобы там ни было, надо разобрать. Итак, на основании вот этих комбинаций годовых и месячных звезд мы видим с вами зелененькими окрашенные сектора очень хорошие, красными очень плохие. И видите, северо-запад и юго-восток, о которых мы говорили, что не надо туда путешествовать, это как раз у нас запрет, табу, потому что и на северо-западе у нас пятерка, и на юго-востоке у нас в апреле тоже пятерка. В общем-то, в любом случае, вы сразу два раза при поездке будете активировать вот эту пятерку, и это будет не очень хорошо. Вот. И остальные белые сектора у нас такие нейтральные, скажем так, да, ну где-то больше плюсиков, там где-то меньше плюсиков, но тем не менее, в общем-то, эти сектора можно использовать так, вот, так нейтрально, да. Мы с вами о каждом секторе поговорим отдельно. Стоит, конечно, запомнить зеленую зону, да, то есть, вот Западный сектор и южный сектор, поскольку это энергия у нас благоприятная, конечно, где бы, вы, ну, где бы у вас не располагалась кухня или где бы у вас бы не располагалась спальня, хорошо находиться в этих секторах, в этих комнатах и больше проводить там времени, потому что если больше мы получаем вот этой позитивной энергии, то, конечно, мы рассчитываем, позитивная энергия будет приносить нам позитивные события улучшать наше самочувствие, продвигаться как-то, мы будем в работе, зарабатывать больше денег, у нас будут улучшаться отношения, в общем, по всем аспектам будет хорошо. Поэтому наша задача использовать по максимуму вот эти сектора, это как бы общий принцип для любого месяца. да, То есть мы используем сектора вот эти зелено, зеленым цветом окрашенные, потому что они благоприятные, и, соответственно, мы можем вот также э, переходить из одной комнаты в другую или из одного сектора в другой каждый месяц ловить вот эту благоприятную энергию, то есть, чтобы наша жизнь улучшалась. То есть подход вот такой. И как я уже говорила, что поскольку у нас 9 звезд, у каждой звезды есть свой характер, и она проявляется либо хорошо, либо не очень хорошо, если она неблагоприятная, соответственно, вот эти вот 9 звезд делятся на такие тоже нейтральные звезды, такие вот, которые... Скажем так, могут и плюсы давать, и минусы давать, да, то есть такие вот нюансы. Поэтому это не, то, не просто нейтрально, что она не работает, а именно там и хорошее событие, и может принести эта звезда, и не очень хорошее событие. Есть, безусловно, хорошие звезды, и есть неблагоприятные звезды тоже, безусловно. Ну вот как мы с вами говорили про пятерку. Здесь стихии просто написаны, то есть каждая звезда, она относится к своей стихии, но нам, собственно, не стихии важны, да, а нам важны вот эти вот характеристики этих звезд. И у нас есть три хороших звезды. Это звезда 1, 6 и 8. Один звезда, это звезда ума, интеллекта, образования, коммуникации, благородных людей, благородных помощников. То есть очень хорошая, позитивная звезда. И, конечно, мы любим ее. да. Если мы видим, что она в хорошей какой-то комбинации, то мы ее активируем. То есть можно активировать хорошие благоприятные энергии. Звезда 6 – это звезда дисциплины, авторитета, карьеры, то есть кому нужна работа сейчас, например, кто ищет работу, то нужно это делать именно из того сектора, где находится звезда 6. Тоже мы с вами с этим познакомимся, в каком же она секторе вместе с драконом. И звезда 8 – это звезда процветания, стабильности. То есть это заработанные деньги, то есть это доход, полученный трудом и, конечно, ну, как бы хорошо оплачиваемый, да, должен быть, вот, поэтому вот эти две, вот эти три звезды, они, конечно, благоприятны в любые, в любые времена, и, ну, потому что ум, опять же, шестерка дает еще и дисциплину, когда мы можем завершить какие-то дела свои, да, то есть начать их и сделать до конца, соответственно, получить вознаграждение, Тоже восьмерка работает, да за проделанную работу, вот, то есть все эти три звезды, они как бы работают так в цепочке и дают хорошие деньги, то есть дает процветание человеку, когда у нас много денег, мы лучше себя чувствуем и, соответственно, ну, даже если какие-то проблемы со здоровьем, то мы, в общем-то, можем решить, получить какое-то э, хорошее медицинское обслуживание, вот, то есть поэтому эти, вот такая цепочка 168, она, в общем-то, цепочка, приносящая деньги, скажем так. И сейчас еще хорошая звезда у нас 9, она такая у нас 50-50, потому что не считается она абсолютно хорошей, но тем не менее, да, вот сейчас она, у нас меняется период, и вот у нас в, 20, в следующем году уже приходит период, когда девятка, вот эта звезда будет правящей, соответственно, она будет давать какие-то позитивные результаты, и она у нас связана с достижением, с успехом, с развитием, она хороша для рекламных кампаний, для продвижения, для пиар-кампаний, для имиджа, для создания имиджа, в общем-то для того, чтобы люди о вас узнали, вот, и она будет проявлять себя вот сейчас, много соцсетей всевозможных, да, потому что вот этот девятый период наступает, и, в общем-то, мы знаем, что утаить ничего не получается, да, все, все на виду. И вот девятка – это огонь, тоже высвечивает вот эти все и хорошие, и плохие качества человека. Смотреть по компасу или по 24 горам? По компасу. Смотрите по компасу. И звезда, еще одна у нас двойка. Это тоже звезда, которая относится к стихии Земли, как и восьмерка, но двойка у нас относится, как бы такая она не очень благоприятная сейчас в этом периоде, в это время в наше, да, и она больше дает болезни. Конечно, с ее помощью можно заниматься недвижимостью, можно ну, то есть использовать позитивную ее, можно как в теме недвижимости, если вы работаете, вот вам будет польза от двойки, но в основном приносит болезни. И э, есть две звезды, тройка и четверка, это звезды, звезды деревянные, одна связана с конкуренцией, со скандалами какими-то, вот тройка, да, такая агрессивная звезда, э, четверка больше звезда, которая более спокойная, она относится к творчеству, к людям, которые умеют что-то делать руками, то есть такие вот ремесленники, да. И также это звезда романтики, она также связана с обучением, с романтикой, ну и, в общем-то, здесь можно либо учиться, либо влюбиться, да? то есть, поэтому звезда, иногда это хорошо, ну, то есть, если люди взрослые уже, они обучились, тогда четверка для романтики хороша, а вот для студентов, например, им нужно, например, сесть сдавать, они тут с головой в любовь улетают, поэтому не очень хорошо, поэтому такая тоже звезда 50-50. И семерка – это тоже звезда металлическая. Мы про шестерку с вами говорили, что она вот такая авторитетная, она дает дисциплину, и карьеру можно с, с помощью ее делать. То есть это такая вот хорошая звезда. А семерка – это звезда, которая связана с конфликтами. Почему? Потому что она связана с говорением. И, конечно, если кто-то что-то брякнет, да, ну, как бы пословица такая есть – язык мой, брак мой. Вот, и можно наговорить что-нибудь лишнее, или вас могут просто неправильно понять, и может возникнуть конфликт, вплоть до судебных разбирательств каких-то. И также эта звезда связана с ограблениями, потому что как бы впрямую... Могут быть, как, быть какие-то кражи, ограбления. И э, точно так же, если опять же из-за каких-то разговоров дело дойдет до судебных каких-то разбирательств, это все равно тоже штрафы и все прочее, это все равно потеря денег. Вот, поэтому звезда это не очень позитивная семерка. В данном случае. Ну и вот, собственно, мы с вами про всем звезды мы прошлись. Вы понимаете, что есть какие-то позитивные звезды, есть какие-то негативные звезды. Ну и вот на основании вот этих вот комбинаций с годовой звездой мы, собственно, можем с вами спрогнозировать, что у нас получится. Да, в итоге. Если это понятно, то, что я рассказала, тоже, пожалуйста, плюсики поставьте. Плюсики, пожалуйста, поставьте. Угу. Ага, понятно, отлично. Итак, если мы говорим про э, наше пространство нашего дома, да, то, что мы можем использовать, э, соответственно, как я уже сказала, есть более важные сектора в доме, есть менее важные сектора в доме. Ну и к важным секторам у нас относится спальня, относится, ну, почему спальня, потому что мы много времени спим, да, то есть треть жизни мы проводим в спальне, прямо на кровати мы спим, и долгое время находимся под влиянием вот этой звезды, которая там находится в этом месте. Соответственно, если звезда хорошая, мы получаем хорошую энергию. Если звезда не очень хорошая, получаем не очень хорошую энергию. И, конечно же, вот это влияние долгое, оно будет, естественно, отражаться на событиях нашей жизни. Поэтому мы всегда оцениваем, вот какая звезда у нас находится в спальне, какая звезда конкретно на кровати, в каком месте стоит кровать. Также нам важен сектор входной двери, потому что это род дома, у нас все, в общем-то, энергии заходят через дверь или через окно, да, и дверь мы активируем постоянно, то есть если, например, у нас зимой окна закрыты, то мы не очень активируем их. А вот если входная дверь, то она у нас несколько человек, если живет в доме, да, то есть один вышел на работу, пришел домой, потом кто-то в школу, кто-то еще, кто-то в магазин, кто-то еще. В общем-то мы без конца ее открываем, закрываем, поэтому та энергия, которая у нас находится в прихожей, в секторе двери, она у нас всегда активна и мы ее активируем вот таким образом, поэтому тоже проверяем, какая на всех энергия будет влиять, да, которая зашла в наш дом, вот, и, конечно, мы сейчас многие работаем дома, то есть home office, и нам важно, в каком месте нам стоит наш рабочий стол, и в каком месте мы работаем, потому что либо эта энергия будет помогать зарабатыванию денег, либо не помогать, вот, поэтому тоже важное место. Если вы не работаете дома, то, конечно, этот пункт можно игнорировать и вообще не смотреть ни на какой рабочий стол. Плита. Плита тоже, место плиты, вот кухня и место плиты тоже важны. Почему? Потому что место плиты отвечает за наше здоровье и за отношения. И за отношения больше кровать, да, но вот за здоровье больше плита. И, соответственно, за накопление денег в том числе. Поэтому тоже место очень важное. И потом мы, когда еду едим, да, если она у нас, плита стоит в хорошем месте, и мы готовим хорошую еду, качественную, то, соответственно, тоже потребляем качественную энергию. Если же не очень все хорошо, значит, у нас вот не получается поддерживать здоровье вот таким образом. То есть вот эти важные места в доме, как вы видите, не входят туда ни библиотеки никакие, ни детские не входят, да, то есть не входят ни туалеты, ни ванны, ни коридоры, ничего туда не входит в эти важные места. Соответственно, еще раз, не задавайте вопросы про эти места, нам они не важны. Вот, все здесь понятно. Если на входной двери плохие звезды, то зеркало напротив входной двери защитит от них. Но вы что будете каждый месяц переделывать, перемешивать звезды, перевешивать зеркало? Мы говорим с вами о месячных энергиях. Мой призыв к вам, еще раз. У нас есть хорошие сектора, мы их точно знаем, и мы их просто будем использовать максимальным образом. То есть максимально будем использовать хорошие энергии, а не пытаться переделывать плохие. Понятно? То есть мы, конечно, будем какие-то средства коррекции с вами применять, но подход используйте хорошие. Это более эффективно, чем чего-то переделывать, да? какую-то ломать, вернее, какую-то что-то плохое улучшать. Это хуже, чем просто хорошее использовать. Берите лучшее, что есть в доме, и используйте лучшее. Итак, давайте по каждому пройдемся сектору. Здесь просто таблица, сводная таблица, чтобы вот для новичков вы понимали, где что у нас весь год находится, то есть какие у нас энергии находятся, в каком секторе весь год, и, соответственно, вот здесь расписаны звезды, опять же, чтобы вы не забыли. Ну и, естественно, мы хотим использовать белые звезды, да, то есть хорошие звезды. Ну, и начнем мы наш обзор секторов с северо-западного сектора. Еще раз: северо-запад мы будем оценивать, если у вас там входная дверь, и если у вас там спальня, если у вас там кухня, да, все остальное, ну, и опять же, если вы работаете в этом секторе то есть кабинет, все остальное нам не сильно важно. Поэтому, если эти вот места у вас там находятся, то есть вы активно используете вот эти комнаты, северо-западную комнату, да, то весь год там неблагоприятная пятерка и в апреле туда прилетает еще месячная семерка семерка как помните да то есть это звезда грабежей поэтому вот такая комбинация может привести к потере денег может привести к травмам ранениям потому что семерка это еще и такие острые предметы и она может вот сыграть так что на ровном месте Раз и палец себе отрезали, да? ну я не, не, не, как бы не в максимальном варианте говорю, что мы просто ампутировали палец себе сами, да? а даже просто какой-то порез, то есть никогда не было, а тут вдруг раз и порезались, вот. и также эта комбинация может обострить болезни горла, легких, то есть все, что связано с дыхательной системой. Ну и также может принести ссоры, то есть у нас вот этот вот северо-западный сектор в месяц дракона не очень благоприятный и стоит быть осторожным и конечно если у вас есть возможность не использовать эту комнату северо-западную, то лучше ее не использовать, то есть вообще не использовать этот, этот сектор весь год. Не спите, короче говоря, да, особенно если есть беременность, особенно если, если есть какие-то хронические заболевания, потому что пятерка – это вообще вот звезда, которая, звезда император, короче говоря, от нее мы ничего хорошего не ждем, и, в общем-то, она приносит проблемы в данном случае. Поэтому вот если есть такой вот, ну, как бы такие особенности, скажем так, жизни, да, вот как я говорю, что если есть беременность, если у вас есть еще... Там вы руководящую должность какую-то занимаете и есть, например, хроническое какое-то заболевание, связанное именно с вот дыхательной системой, в частности, да, тогда тоже стоит перейти спать хотя бы на этот месяц, на апрель, в другую комнату. Ну и, конечно, поскольку потери денег, то есть берегите деньги, не давайте в долг, ни в какие рисковые такие мероприятия не включайтесь, даже если вам говорят, что сейчас быстро денег заработаем. Да-да-да, и, в общем-то, не включайтесь в это, потому что у вас высокий риск потерять эти деньги. Ну, и, конечно, мы не делаем активации в северо-западном секторе. То есть если мы говорим сейчас про месяц апрель, то есть весь год мы не будем делать север, на северо-западе активации. Ну и тоже, ну да, до юго-восточного сектора еще дойдем. Ну, в общем, короче говоря, такие активации мы не делаем где пятерка у нас, да, то есть на северо-западе не делаем активации. Ну и, конечно же, мы используем средства коррекции, потому что если у вас, например, в северо-западном секторе находится входная дверь, прям в дом главная дверь, например, или в какую-то спальню, или в какой-то кабинет, где, то есть важная комната, которую вы, которой вы пользуетесь часто, да, и вот в этой комнате вы распределили, посмотрели по направлениям, у вас как раз оказалась входная дверь на северо-западе, повесьте на нее колокольчик, то есть этот колокольчик, у нас не, как бы не совсем нивелирует вот эту вот неблагоприятную энергию, но разбивает, да, то есть большую какую-то проблему раз разобьет на несколько мелких, все-таки с мелкими легче справиться, вот. поэтому повесьте обязательно на дверь, на, ну, короче говоря, на дверь, либо музыку ветра, либо колокольчик, и это можно делать с любой стороны, неважно, там, изнутри дома или снаружи дома, неважно. Вот, и она, в общем-то, будет вот этот вот звук колокольчика, когда вы открываете дверь, он будет уменьшать действие вот этой неблагоприятной энергии. И в самой комнате, если это спальня, либо это кухня, либо это входная прихожая, то есть где входная дверь, хорошо поставить вот такое защитное, такое защитное средство, которое называется соль-вода монеты. Каким образом его делать? Вы берете литровую банку обычную, а, насыпаете туда килограмм соли тоже обычной, самый такой кусковой до <да>, примитивной вот и соответственно заливаете вот эту соль водой так чтобы она ну, где-то на два пальца или на допустим на один палец закрывала соль то есть соль конечно у вас вся этот килограмм он не растворится соль останется но вода должна соль закрыть и эту банку вы ставите на белую круглую тарелку можно можно металлическую, можно там, пластиковую белую, да, то есть можно какую-то просто, не знаю, стеклянную или пластиковую, пластмассовую какую-то, не знаю, вот. лучше, конечно, без рисунка, вот, и вы ставите вот эту вот банку на вот эту тарелку и раскладываете на нее монеты. Нужно положить 6 желтых и одну белую монету. То есть вы можете прямо вовнутрь на соль положить эту вот ну, кругом также, чтобы они кругом лежали. Можете прямо внутрь на соль, а можно вокруг тарелки. То есть вокруг, вернее, на тарелке вокруг банки. Также кругом расположить вот эти монеты. Можно их даже немножко приклеить. Вот. Да, здесь нужна обязательно вода. Да. И э, вот такую конструкцию вы несете. В комнату, где у вас располагается пятерка. Если у вас в кухне пятерка, значит нужно поставить эту конструкцию в кухне. Вот. Если в спальне, значит в спальню поставьте. Еще раз повторю, что 6 желтых и одну белую монеты. Нужно вот таким образом по кругу, вокруг банки распределить. И эту конструкцию поставить. Еще раз повторюсь, обязательно, если у вас прихожая, например, пятерка, то есть прихожая на северо-западе, значит, еще и повесьте колокольчик на дверь. На подоконник это можно поставить, конечно, высоковато, но можно, да. Соль выходит из банки, что делать? Она и будет испаряться из банки. Пусть она так из банки испаряется, вот будет такая шапка у вас, закрытая банка. Так что ничего, воду, просто подливаем воду, вот и все. Примерно на какую высоту? Ну, примерно на 50 сантиметров от пола, да, вот 50 от, от 50 от 50 метров до 100 метров, от 50 сантиметров до 100 сантиметров от пола можно поставить вот эту конструкцию, ну, если уж нет, некуда вообще вот там у вас, допустим, не хотите, чтобы эту банку кто-то видел, ну, можно поставить и на пол тоже, да? то есть так уж вот. Можно на подоконник, можно на пол. Конечно, в шкаф закрывать нельзя, потому что, во-первых, вода испаряется, будет испортить вам все. Во-вторых, во это не будет работать. И совсем высоко на шкаф, тоже куда-то на шфанер, запихивать тоже не стоит, это тоже не будет работать. Вот. Перемешивать соль не нужно. Вы никак не перемешаете. Зачем ее мешать? Потому что будет такой концентрированный соляной раствор, что вот как даже концентрация выше мне кажется даже чем в мертвом море в израиле поэтому никак не перемешайте это не даст никакого результата поэтому просто подливаем у нас просто где вот на северо-западе нужно там чтобы эта конструкция стояла весь год да? поэтому вы в эту банку просто подливаете воду периодически чтобы эта вода она была у вас но она будет все равно испаряться да то есть чтобы она была вот, а то все закаменеет если на лоджи попадает. На лоджию, если вы ей, она у вас не, вы не на юге живете, да, то есть и вы ей не пользуетесь то есть это уже за пределами вашего дома, то на лоджию не надо ставить. Ставьте в пределах вашего дома. Угу. Так, все понятно здесь. После года, еще делаете, выкидываете банку вместе с, с тарелкой и вместе с монетами. На помойку и ставим другую, в, другой, в другой сектор. Вот и все. Когда будете выкидывать, я вам отдельно там расскажу, надо дожить еще до конца года, да, то есть я вам отдельно там расскажу, у нас прогнозы будут каждый месяц, поэтому все расскажу. У нас будет годовой прогноз, тоже об этом поговорим. Ну и вот здесь у нас на картине, на картине вернее на слайде у нас картина Фран, Франциска Гоя, и он посвятил эту картину, даже вот видите, здесь внизу написано, вот, что я благодарен своему другу, доктору э, Марьетти, который лечил меня уже, он был в возрасте, который лечил меня и заботился обо мне в период очень сильного заболевания. Вот. Он эту вот картину подарил, и в общем-то она была в, в этой семье находилась, но ну, потом, видимо, после смерти доктора тоже э, было несколько владельцев, и сейчас она находится э, по-моему, в Метрополита э, музее, если я не ошибаюсь. Вот. То есть человек, Боя был благодарный. Следующий сектор – это северный сектор. Я надеюсь, что северо-западом все понятно, то есть мы ставим корректирующие средство там на весь год до конца года. Северный сектор. Вообще северный сектор очень хороший в этом году. Но когда туда прилетает в апрель двойка, конечно, благоприятность несколько снижается, да? потому что двойка это, – это звезда болезни, и... Проблема со здоровьем может привести и появляется такая ленность, торможение проектов, если все до этого кипело у вас, то в общем-то в апреле вам захочется отдохнуть. Это в общем-то тоже неплохо, не всегда надо работать, надо иногда и отдыхать, да. Поэтому э, те идеи, которые у вас появляются, например, в апреле, вы их можете записать, можете подготовиться как-то как да, к реализации этих идей. Ну, в общем, как бы спешить э, реализовывать их, наверное, у вас не хватит энергии на это. Если вы, опять же, пользуетесь вот этим северным сектором, рекомендую им пользоваться весь год, Но вот есть такие нюансы, да? то есть звезда болезни прилетает, и, собственно, эта звезда двойка также дает торможение. Поэтому, если у вас есть какие-то сроки, например, в работе, да? То есть тогда вы просто четко себе составьте план, потому что вот эта вот ленность и появление такой вот расслабона такого, да? То есть энергии просто медленные, да? Вот эта двойка энергии медленные И вот они будут вынуждать вас немножко так, притормаживать вас, и будут вынуждать немножко, как бы, не, ну, то есть забирать энергию, да? И немножко такую вот ленивость придавать. Я сейчас говорю про северный сектор, вот. и, конечно же, мы не любим, опять же, двойку, да, болезни, кто же их любит, на слайдах есть номера вот здесь, вот, вот они, видите, вот она, вот это северный сектор, и написано северный сектор, всем понятно, куда смотреть? Так вот, еще раз говорю, что, конечно, если вот такая ленность наступит, Так, друзья мои, давайте, в общем, я сейчас разговариваю про сектор, рассказываю про северный сектор. То есть, если будете притормаживать и ленность наступит, расслабьтесь, записывайте идеи на будущее, Но, ну, в общем-то, используйте этот метод, этот месяц для передышки. Последите за, своими, за своим здоровьем, особенно за давлением, желудком, за глазами, да, то есть вот такие вот э, органы будут в зоне риска. Поэтому, если какие-то признаки у вас появляются, недомогания, сразу обращайтесь к доктору. Бады можно попить, можно таблеточки хорошо там покушать, да, то есть вот если назначают вам какие-то лекарственные средства, и вы используете этот сектор, лечитесь. Вот. Что значит используете этот северный сектор? Значит, вы там просто либо у вас там находится спальня, либо находится в этом северном секторе входная дверь, либо у вас там находится кухня, и либо рабочий стол, если вы работаете дома. Вот. Соответственно, вот средство коррекции от звезды болезни, это такая тыковка в улу, так называемая, да, она вот такой формы, как здесь нарисована, вот она у нас нарисована, вот она у нас нарисована, такой, как, как девушка красивая, стройная, да, вот, и мы тоже ее оставляем на этот месяц, потому что двойка, она улетит потом, да, в другой сектор, и, можно расположить там много металлических предметов, но если мы говорим про металлические предметы в этом секторе, то есть на севере, тогда их прям надо много, да? то есть одного колечка положить недостаточно, их надо прям много, массивно и, ну, на мой взгляд, немножко сложно, да? то есть вот их использовать для коррекции месяца немножко сложно. А тыква-гулу – это просто классическое средство от э, звезды болезней. Э, скорее всего, она у нас есть в продаже, ну, просто я не проверяла в последнее время, да, скорее всего, она у нас есть в продаже в нашем интернет-магазине. Э, гирю можно положить, да, можно большую какую-то статуэтку бронзовую тоже вот, перенести, если она у вас где-то есть в другом месте, перенесите ее сейчас вот, в северный сектор, то есть такие вот массивные предметы, металлические. Вот, поэтому э, как бы тут варианты, в общем-то, проявите креатив да, свой и э, тем не менее, варианты есть. Но еще раз говорю, классика, она и потому и называется классикой, да, то есть вот эти в ВУЛУ, они могут быть из разного материала, э, ну и продаваться тоже в разных коншульских магазинах, в том числе на нашем интернет, в нашем интернет-магазине на нашем сайте. Все ли здесь понятно? Если понятно, плюсики, пожалуйста, поставьте. Угу хорошо отлично следующий сектор это северо-восток мы идем вот так по часовой стрелке следующий сектор это северо-восток и здесь у нас такая комбинация 79 в общем то я как бы как нейтральный сектор он так по классике да будет как нейтральный сектор на самом деле сектор неплохой и Потому что девятка – это радость, да, а семерка – это говорение. На самом деле, еще раз говорю, этот сектор неплохой. Его можно использовать, особенно если вы, например, заняты какой-то деятельности, которая связана с говорением. Потому что семерка – это проговорение. И здесь можно... Какой-то пиар себе организовать, да, то есть нужно что-то вот говорить о себе хорошего, естественно, да? то есть можно пиар-компанию организовать, можно, например, какой-то бренд свой создать и тоже вот его вывести на рынок, этот бренд, но э, это вот плюсы, да, но минусы также так могут быть, потому что все-таки семерка такая звезда кон проблемная, конфликтная, э, также могут быть болезни горла легких, и могут быть ссоры между женщинами разного возраста. Ну, например, там бабушка с лучкой начали ссориться, да, или там мама с младшей дочкой. Вот, то есть вот такие вопросы. Или, например, начальница с девушками молодыми, которые пришли к ней на работу или которые уже давно работают. Ну, то есть разница в возрасте большая, и начались конфликты там на, опять же, на, на ровном месте, можно сказать, если люди работают именно вот в северо-восточном секторе. Вот, вот такие вот энергии, то есть есть не, не некая нестабильность, да, здесь в данном случае. И э, так, что-то у меня не переключается, не поняла. О, вот, теперь переключилась. Вот, переключилась. Видно новый слайд, где написано благоприятно и с картинами? Если видно, плюсики, пожалуйста, поставьте, а то тут какая-то проблема у меня с переключением была. Ага, есть, отлично. Ну и что же здесь? Чтобы мы не простужались, да, то есть нужно деваться по погоде. Если тепло, значит полегче. Опять же, если не очень тепло, значит нужно деваться хорошо. И, конечно, для поддержания иммунитета нужно принимать витамины, там разные БАДы и... Можно, хорошо, опять же, нужно здесь концентрироваться, чтобы, как бы, люди-бизнесмены, они редко болеют, потому что им некогда болеть, да, и вот здесь в данном случае, чтобы не болеть, тоже нужно концентрироваться на работе, соответственно, чем больше вы себя загрузите работой, ну, в, план, в плане, опять же, чего, да? в плане того, чтобы вы продвижением каким-то занялись, можно, можно рекламной кампании, можно какие-то э, делать, как называют, э, запуски какие-то, да, или какой-то вот продукт какой-то вывести, вот что-то такое. Соответственно, вот, вот эта вот загруженность в работе, она, конечно, вам болеть не позволит. И, соответственно, вы еще и денег можете заработать, да, за счет вот этой пиар-компании. Поэтому, если вы давно собирались консультировать и будете использовать вот этот вот северо-восточный сектор, то самое время пришло, да, то есть в апреле можно начинать этим заниматься, и, собственно, опять же, себя позиционировать на рынке, посмотреть, чтобы вы познакомились с рынком, рынок с вами самое главное может познакомиться, то есть используя вот этот сектор, опять же, даже если вы там не спите, даже если у вас там нет, например, входной двери, но вы хотите начать консультировать, значит, делайте это из северо-восточного сектора, даже если это ванная, просто садитесь в ванную и, собственно, вот запускайте вот эти пиар-компании, вот. Или, например, даже просто обзванивайте ваших потенциальных клиентов, говорите, что я сейчас вот открываю консультационный какой-то период, приходите ко мне на консультацию и, в общем-то, себя как-то вот проявляйте в этом ключе именно из северо-восточного сектора. Будет очень полезно. Понятно, как использовать этот сектор? Если понятно, поставьте, давайте семерочки поставим. Семерочки. Угу. Если вы не собираетесь этим заниматься, и получается у вас риск, то есть если мы, мы ну, как бы в позитивном ключе эту семерку используем, значит мы вот будем заниматься пиаром. Если мы не позитивно используем эту комбинацию, этот сектор, значит нам нужен, нужна будет коррекция, потому что тогда вы просто опять же бла-бла-бла, или вас неправильно поймут, или что-то вы там сплетню какую-то расскажете кому-то, и тоже это приведет к негативным результатам, в общем-то о чем-то вы там поведайте миру, да, соответственно, вот, чтобы этого не случилось, чтобы это не принесло вам проблемы, поставьте туда керамическую вазу с водой, можно даже не соленая, а просто с водой поставить, вот, не обязательно, Но здесь не должно быть там много соли, вот как я вам рассказывала, соль, вода, монеты, а можно просто подсолить чуть-чуть воду, можно, если, опять же, не знаете, там, проценты вас интересуют, и не знаете, сколько надо, просто можно воду поставить какую-то, вот. это будет тоже средством коррекции от семерки, вот, ну и здесь э, на картина такая тоже интересная, связанная с работой. Вот почему интересная она? Потому что м, она с нарушением техники безопасности. Здесь картина нарушает технику безопасности, потому что э, женщина, видите, таскают на себе вот эти вот 40-литровые, как их? Не бочки а бачок он называется правильно, да, то есть вот, канистры, что ли. И, соответственно, ваза цвет, вазы значения не имеет, просто никак. Нет. А, бидоны, да, спасибо. Бидоны с молоком, правильно, вот, и, конечно, они тяжелые, так вот, женщины на самом деле, им максимально, если они часто должны, они здесь в данном случае перетаскивают, да, и как-то перегружают это все, вот, и, конечно же, больше 10 килограмм вообще женщине нельзя поднимать, а если она поднимает за смену много таких бидонов, то 7 килограммов максимум, то есть это по нормам. Вот, по технике безопасности производственной. А здесь, конечно, вот они тягают, это все очень большие фляги, да, такие вот бидоны, фляги очень тяжелые. То есть и как бы картина написана, да, но тут сразу специалисты постучали и сказали, что нельзя так делать. Ну, вот, поэтому интересная, ну, то есть интересная вот эта вот история такая. Э, то есть если смотрим на картину, то еще есть и какие-то моменты, которые просто упрощены, скажем так. Вот. Но мне показалось это забавным Надеюсь, понятно, да, все про северо-восток северо мы с вами поговорили. Угу. Подойники-молочники это называется, Леся пишет, наверное, да. Ну, в общем, штука тяжелая в любом случае, да, потому что они большие и с молоком это тяжело. Понятно, отлично. Переходим к восточному сектору. Значит, в восточном секторе у нас годовая двойка, прилетела месячная четверка. Четверка, она вот такая звезда 50-50, скажем так, да, она как бы для романтики, для обучения хороша, но в комбинации с двойкой, конечно, она не очень хорошо работать будет, потому что здесь в данном случае э есть обострение болезней живота, и поджелудочная в том числе, потому что вот двойка, она будет работать как звезда болезни, ну и также может эта комбинация приносить ссоры между матерью, матерью и дочерью. Мать – это двойка, четверка – это старшая дочь, то есть что-то будет дочка сгнуть свою линию. Вот. и либо мама, да, напрягать и гнуть свою линию, в общем, может возникнуть какой-то конфликт, поэтому, зная вот это, что энергии пройдут через месяц, осадочек может остаться. В общем-то, старайтесь этих конфликтов избегать, особенно в семье. Да? То есть не травмируйте нервную систему, запасайтесь валелььянкой, делайте какие-то просто отступления, делайте какие-то допущения, прощайте маме, все, и дочери то же самое. Вот, поэтому будьте осторожны с этим. Ну и, конечно, контролируйте расходы, потому что четверка – это у нас звезда такая увлекающаяся, да, она не только с романтикой связана, а еще вообще просто с удовольствиями, вот с такими, ну, любовь – это тоже удовольствие своего рода, и поскольку она также связана еще с умением что-то делать руками, она связана еще и с какими-то нашими Э, такими художественными какими-то промыслами, да, то есть наше хобби, там, вышивание, вязание, ну, все что, рисование, все что угодно, и вот эта звезда может, в общем-то, нас провоцировать на получение, увеличение вот этого количества удовольствий, то есть мы будем больше денег тратить на то, чтобы... Там закупить нитки какие-то для, для вязания, например, или просто вот шитье какое-то нас увлечет, и мы там ткани покупаем миллион. В общем, что-то такое. Плюс еще удовольствие, оно тоже связано и с какими-то алкогольными напитками, с какими-то там просмотром телевизора бесконечного каких-то там, может быть, сериалов или чего-нибудь. То есть какое-то увлечение. Вот. И, с одной стороны, оно, если позитивное, то мы, это хорошо, да, можно в этом секторе заниматься, собственно, вот этим своим хобби и даже монетизировать свое хобби, но если вы чувствуете, что много денег уже туда улетело, а еще вы не получили никакого, никакой от этого отдачи, либо просто это все вот в таком непозитивном ключе, да, ну вот как, например, просмотр телевизора сутками, тогда, конечно, нужно этот процесс остановить и тогда нужна будет коррекция. Ну и, конечно, здесь коррекция нужна еще в первую очередь звезды болезни. Вот у нас тыковку углу, поскольку это годовая, у нас тут в секторе целый год будет эта звезда болезни на Востоке, то мы также эту тыковку на Востоке оставляем на целый год и пусть она там стоит. Вот. Поэтому как бы ситуацию не обостряйте конфликтную, самое главное такое, да, следите за здоровьем, то, что я рассказала, вот именно с точки зрения там живота и селезенки, желчного пузыря, в общем-то здесь, если появляется недомогание, конечно, сразу обращайтесь к доктору, опять же, поддерживайте эти органы, смотрите, чтобы вы там ели качественные продукты, то есть не перегружайте вот эти вот органы брюшной полости, соответственно, проверяйте сроки годности продуктов, которые покупаете. Ну и, конечно, если у вас, опять же, есть беременность, если у вас есть какие-то хронические заболевания, то лучше в этой комнате не спать весь год, вот. Для возврата домой полет на восток критично. Нет, а что на востоке все хорошо? На востоке все хорошо будет. Натуральная тыква можно, вот такой формы можно. Вот как тыква-булу можно, да. Ну, Надежда еще раз говорю, если вам некуда совсем уходить, значит, а есть все-таки какие-то заболевания, да, то есть где критично вот эта тема, значит, нужно просто. В восточной комнате, из восточного сектора, восточной комнаты, кровать переставить куда-то в другое место. Если невозможно это сделать, то, то хотя бы отодвиньте на полметра от стены. Только вот так. Металл подойдет в качестве корректора. У меня здесь плита. Но плита это не металл. Это огонь. Вот, поэтому здесь нужно прямо, если говорим про металл, конечно, металл подойдет от двойки, да, но металл тогда нужен вот как пару гиль. Тогда да. Как использовать натуральную тыкву, вот если такой формы, вы просто можете крышечку срезать, закрыть и пусть стоит. Сгниет, поменяете тыкву. Вот, таким образом. Ну и здесь вот опять же мы видим женщин, да, с разного возраста здесь, ну и что, что вы наделали, называется, вот эта картина Ловича, да, Риуса. Вот. мне кажется, очень подходит. Угу. Все ли понятно по восточному сектору? Мы сейчас немножко будем ускоряться, потому что, мне кажется, я очень подробно рассказываю, очень долго получается. Если тыква маленькая, 4 сантиметра, флакончик подойдет. Ну, надо понимать, если у вас, например, там комната 20 метров, то тыковка в 4 сантиметра, наверное, будет маловато. Вот. Ну, что, как, что есть, пробуйте. Угу. Так, все понятно, поехали дальше. Следующий неблагоприятный сектор – юго-восточный. Опять же, почему он неблагоприятный? Потому что здесь пятерка в месяц в этом прилетела. Поэтому тоже потери денег из-за риска. Почему из-за риска? Потому что тройка у нас здесь годовая, а это звезда риска. То есть вы можете в какое-то мероприятие вас позовут, там, ой, вот новая, мер... новая сетевая какая-то компания, быстрее вкладывает туда миллион рублей, потому что сейчас, пока мы тут начали только-только есть возможность обогатиться и короче говоря вот в такие варианты лучше не вступать потому что если вы активно используете юго-восточный сектор то риск потерять деньги он у вас возрастает вот поэтому если там спальня все то же самое все то же самое правило Вот сейчас я как в восточной комнате говорила то же самое правило для вас лучше там не спать этот месяц если невозможно никуда уйти в другую комнату, то, значит, передвигаем кровать из юго-восточного сектора куда-то в какое-то другое место. Вот. Ну и, конечно, поскольку вопрос связанный с риском, да, то есть вы когда на транспорте водите сами машину, то есть на дороге, то старайтесь все правила соблюдать, пропускать, там не, не вас будет вот прям толкать вот эта энергия на какие-то такие скандальчики небольшие, да, да я сейчас первый, да я не пропущу никого, да я быстрее доеду, то есть лучше этого не делать, лучше пропустить на дороге кого-то, да, лишний раз. В общем, ведите себя поспокойнее на дороге, чтобы избежать аварий на транспорте, да, и травм в том числе. И, конечно же, соблюдайте правила дорожного движения. Ну и также болезни печени и жел желчного пузыря, как я уже сказала, если у вас какие-то проблемы со здоровьем есть, то тоже лучше не использовать юго-восточную комнату. Ну, если там плита, что делать, мы то же самое. Когда у нас пятерка, мы что делаем здесь? Мы делаем соль, вода, монеты. Вот. Соль, вода, монеты ставите туда рядышком. На дверь, если у вас на двери пятерка, то есть получается в юго-восточном секторе ваша входная дверь или в комнату, либо в квартиру, либо в дом, то вешаем на дверь колокольчик. Ну и опять же не рискуем деньгами, если вы активно используете этот сектор, а если вы там спите, то вы активно используете этот сектор. Не рискуйте деньгами, не торопитесь начинать новые проекты, не одалживайте деньги и сами не берите, никому не давайте Соответственно, не нарушайте закон, соблюдайте правила дорожного движения, уже сказала, ну и избегайте для сна эту комнату или для работы в том числе, да, если, конечно, есть такая возможность. Вот. Ну и здесь вот ссора при игре в карте, это как раз уличили э, товарища в мошенничестве, да, то есть такой вот поднялся шумгам, вот, и даже... Ну, Слева товарищ, он просто даже ножик, за ножик схватился. Вот, Поэтому не доводите себя до такой ситуации, до разборок вот таких вот, да, и как бы не рискуйте, опять же, деньгами, и, соответственно, не вступайте вот в какие-то азартные игры даже. То есть ни, ни, ни на тотализаторе не играйте, пока воздержитесь, ни в казино не ходите. Вот. И следующий сектор, это южный сектор, очень хорошей энергии, опять же, с таким допущением, что... Они не очень хороши для мальчиков, для детей. Вот, поэтому этот сектор, если вы используете юг хороший, да, в этом месяце, соответственно, можно делать инвестиции, можно получать доход с инвестиций, можно заняться карьерным ростом, то есть повышение, там, попросить повышение, например, на следующую должность, либо просто подать заявку на следующую должность, либо как-то ее... Ну, приблизиться, что ли, к ней, да, с помощью информации, потому что единичка – это информация, это, опять же, интеллект. Покажите свои знания, что вы достойны. То есть здесь нужно не требовать, а показывать свои знания, то есть через вот информацию идти. И, соответственно, доход через увеличение работы, ну, потому что восьмерочка нам дает увеличение работы, ну, и, опять же, через новую информацию. То есть если вы будете в работе использовать вот эти вот знания ваши, да, тогда есть шанс, что вы получите новую должность. Благоприятно в этом секторе проходить обучение, заводить новые знакомства, проводить переговоры, опять же, на новую должность вступать, да, или там соискателем быть этой новой должности, то есть продвигаться по карьерной лестнице. Ну и, как я уже сказала, для мальчиков этот сектор, этот сектор не очень хорош. Если у вас там детская комната и там мальчик, вот, то лучше, чтобы он не спал в этой комнате, особенно ну, маленький мальчик, имеется в виду, что вот до 15 лет, то есть маленький мальчик, не, не, не 30-летний мальчик. Вот, поэтому вот этих вот маленьких ребят, маленьких детей, то лучше перенести в какую-то другую комнату, потому что здесь будет высок шанс, что они могут залезть куда-то высоко и упасть, или там ногу сломать, или еще что-то такое. Ну и чтобы этого не случилось, значит, здесь можно в качестве корректора использовать металлические предметы. Ну вот здесь посуда такая медная, очень красивая, можно использовать вот, эту, вот такой вариант, да? ну и опять же, опять же, металлический предмет, это просто гирю поставить или какие-то гантели поставить, это тоже металлические предметы, либо статуэтку какую-то красивую, ну и здесь еще раз говорю, есть варианты, вы можете сами придумать, вот, ну и опять же, поскольку эта комбинация у нас 8,1, это очень хорошая для знакомств комбинация, кто ищет отношения, то можете спать, прям перейти в этот южный сектор и, собственно, заниматься поиском своего, своей второй, второй половинки, ходить на свидания, на сайтах знакомств размещать фотографии. В общем-то, все делайте это из этого сектора. То есть, если у вас такая задача есть, с точки зрения обучения, даже если, еще раз говорю, вы не спите в этой, в этой комнате, у вас там нет спальни, у вас там нет рабочего кабинета, у вас нет там входной двери, Значит, просто проводите там время. Вы можете там поставить кресло, стул, взять компьютер, ноутбук или, в общем, посидеть или с телефоном просто посидеть, позаниматься вот этими вопросами, которые вас, вот, уже залезли и упали мои мальчики. Ну вот, видите, как, вот, можно позаниматься вот этими задачами, которые вы собираетесь решать именно в южном секторе. Если используем соль водомонеты для месячной пятерки, можно потом эту же банку поставить в другой сектор следующий месяц для коррекции. Да, Марина, можно, конечно. Да. Вот. Тоже надеюсь, с югом понятно. В общем, отличный сектор используйте. Вот тут видите, для многих целей он подходит, поэтому используйте отличный сектор. Следующий сектор, юго-запад, годовая единица, это хорошая звезда, ну троечка здесь пришла да, туда, немножко так у вас будет тоже она, ну, как бы драйв такой давать, это троечка, но здесь можно заработать деньги, но можно их и потерять быстро, то есть здесь нужно становиться вовремя. Уметь становиться вовремя, потому что вот с этим драйвом как бы можно прям реально заработать, вот, потому что годовая это хорошая здесь звезда, комбинация в целом неплохая для зарабатывания денег, но опять же нужно не увлекаться, потому что вот это увлечение, оно у вас немножко будет так вот… Как бы глаза немножко у вас будут в да, и ну, ну, как бы вы потеряете бдительность, потому что когда мы рискуем, ну, нам нужно правильно оценивать риски, а здесь бдительность теряется, потому что вот этот азарт возникает, вот, и поэтому можно деньги потерять, можно как заработать, так и потерять, причем много, то есть практически все, да. Вот. и также эта троечка будет провоцировать на, на ссоры разные, потому что будет выяснение, ну, вы можете выяснять, начать где-то, да, кто прав, кто виноват, или там я молодец, а ты не молодец, вот. то есть вот такие вот конкуренции какая-то, можно как бы выяснять, кто лучше, да? и вот лучше это все использовать в работе, то есть чтобы у вас не перенеслись вот эти ссоры, если вы используете юго-западный сектор, чтобы они не перенеслись в ваши семейные какие-то отношения, да, то есть не ухудшили ваши семейные отношения, лучше, например, в каких-то конкурсах участвовать на работе, да, потому что конкурсы бывают профессиональные, они прям вот бывают там какие-то тоже разные там, продай больше, получи премию какую-то, да, вот это будет хорошо вот для работы. И для, опять же, для борьбы с конкурентами вы можете победить в конкурентной борьбе, если вы включитесь, опять же, если у вас не, хватает, не хватало раньше на это энергии, не хватало раньше на это смелости, то вот используя вот этот юго-западный сектор, у вас все на все хватит, то есть троечка, она вам это все даст, поэтому вы сможете проявить себя и победить в конкурентной борьбе. Не надо соль менять, ничего не меняем, прямо ставим, просто банку переносим в эту же конструкцию, все и переносим, если в другую комнату. Ну и вот, в общем-то, контролировать нужные ваши эмоции, да, опять же, валерьянку запасаемся, избегаем ссор, то есть гасим эти ссоры, понимая, что это просто энергии так работают, и, конечно, они эти энергии пройдут, а опять же, а ссоры потом могут вылиться в какие-то неприятности и дальше, да, то есть это вот не надо это ухудшать. Вот, Поэтому лучше избегать этих ссор. Ну и, конечно, вот, как я уже сказала, вот эту агрессивную энергию направьте на рабочие процессы для того, чтобы она принесла вам пользу, больше заработали, там, премии получили, должности получили, в общем, конкурентов обошли. Ну и, конечно, не спешите инвестировать деньги, осторожно обращайтесь с финансами, планируйте бюджет, меньше рискуйте, еще раз говорю, можно рискнуть, но с правильными, как бы с правильными э -э с правильной оценкой рисков, вот, и можно рискнуть, но, опять же, не, не, не, не цепочкой рисков, потому что нужно здесь остановиться, ну, как бы, заработали деньги, остановитесь, больше не участвуйте в этом проекте, вот. и для коррекции, если вам все-таки не близко, вот эта вот тема не близко к конкуренции, может быть, вы работаете где-то в какой-то бухгалтерии, просто нет у вас там, не, не, не бьетесь вы за премию, за какую-то, да, у вас там все четко уже все работает, вы уже знаете, за что вы какие-то деньги получаете, вот, то есть не собирайтесь ни с кем там выяснять отношения и конкурировать, соответственно, тогда можно в этом секторе на Юго-Западе поставить, включить свечу, свечи, то есть если она у вас новая, то ее надо как-то зажечь, ну и в общем, конечно, полезно зажигать их хотя бы там, у нас наверное, на полчаса или каждый день, да? если там через день, то хотя бы час-два, чтобы она у вас горела, эта свеча, если вы хотите успокоить вот эту тройку. То есть единица, она будет работать, а троечку вы хотите успокоить. Не нужно вас там конфликтовать или где-то намечается, значит, нужно эту тройку успокоить, чтобы не раздавалась вот эта вот вражда. Ну и вот видите, конкуренция здесь опять же на э, картине у нас э, хорошая, скажем так. Да? Вот девочка прямо здесь в плюсе. Два мальчика, приносящие мороженое девочки. Джордж Брэм. Это, в общем-то, современный... Уже художник, по-моему, до 65-го, что ли, года даже, не до 61-го, ну, то есть, вот, фактически наш современник. Вот. Ну, и еще один хороший сектор – это Запад. Конечно, вот, вот я считаю, что Запад – самый лучший сектор, потому что это те энергии, которые нам дают просто восхитительные результаты с точки зрения карьеры. Увеличение дохода, увеличение работы, карьерный рост, дисциплина, опять же обучение, то есть прям дисциплина, дисциплина. Вы можете завершить то, что давно планировали, если откладывали, откладывали, то как раз вот в этом секторе берите, вот, занимайтесь теми проектами, которые у вас отложены, ну или, или какие-то задачи, не обязательно это с работой связано, а просто какие-то задачи, вот собирались позвонить, все, не позвоню, не позвоню, позвоните вот из западного сектора. Очень благоприятная энергия, очень благоприятный сектор, самый лучший в этом месяце, вы можете взять подработку, чтобы увеличить, увеличить доход, хорошо здесь спать, хорошо проводить время, опять же, Жанна, да, если у вас туалет и ванная на западе, значит, вы опять же берете ноутбук и садитесь туда часа на два в день и решаете свои задачи. Вот. И, конечно, в западной комнате хорошо спать, если есть возможность хорошо работать, опять же, если есть возможность, но, опять же, если у вас даже на кухне запад, например, запад, западная кухня, то почему бы там не поработать, например, да? если работает человек дома. Ну и вот завершить то, что ранее откладывали, можно изучить тему, которая будет приносить доход впоследствии, то есть... Заниматься не просто чтением литературы художественной, да, что приятно, это вот больше к увлечениям, а именно с точки зрения пользы какой-то, доходности, что можно монетизировать как-то эти знания, хорошо изучать. Ну и проводим, проводим здесь активации, потому что здесь, конечно, очень хороший сектор благоприятный, мы можем поставить на весь месяц какой-то активатор, ну вот, например, фонтанчик или мобиль. Поставить на весь месяц, если у вас, опять же, только при... Том условий на месяц можно поставить, если у вас там хорошие натальные звезды, да, если вы в этом уверены. Если не уверены, то просто проводим в этом секторе много активаций таких двух часовок, активируем энергию на два часа, и тоже будет хороший эффект. Вот, и здесь видите, опять же, с точки зрения карьерного роста, да, вот Борис Орлов, это вообще современный наш художник, он ныне ну, жив, ну, живущий, да. Вот эта вот картина была написана в 91-м году. Он поставляется на каких-то зарубежных э, э, вернисажах и выставках. И, ну, в общем-то, самый, ну, как бы один из самых дорогих художников России сейчас. Вот. Ну, вот такая вот интересная картина представлена. Так что используйте западный сектор, ну и южный сектор тоже хороший, не про него не забывайте. В южном секторе также можно проводить активации, опять же, при условии, что у вас хорошие натальные звезды, можно там длительные активации делать, то есть на весь месяц, либо короткие активации двухчасовок тоже делайте. Вот мы с вами пробежались по всем секторам. Я надеюсь, что эта информация была для вас полезна. И осталось мне вам выдать только бонусную активацию на ближайшее время. Да. Используйте, в общем-то, знания. Ну, еще раз говорю, что из летящих звезд ну, вот подход должен быть такой, да, чтобы вы себе как-то в голове заложили, что мы хорошие сектора используем. Не пытаемся там усовершенствовать что-то, то, что нехорошо, а используем то что хорошо вот и все поэтому запомните что юг у нас и э, запад это все супер вот. и еще можно использовать северо-восток угу. ну и хорошая энергия у нас с точки зрения активации цемент дунзя 2 апреля в час петуха на юго-востоке э, еще не будет там пятерки да помните что у нас с 5 числа на юго-востоке будет пятерка поэтому здесь можно юго-восток использовать и у нас там будет очень хорошая структура, которая называется «Зеленый дракон поворачивает голову». Но это еще не все. Мы в этом секторе на юго-востоке поставим вентилятор на 2 часа вот в этот час петуха. Час петуха, время написано с 17 до 19.00. Если этого сектора нет в квартире, он все равно у вас есть, потому что где-то есть стена. да? Тогда вот около этой стены и ставьте вентилятор. Включаем вентилятор на 2 часа, сами идем в противоположный сектор, и это будет северо-запад, и там у нас будет птица падает в гнездо, то есть мы сразу активизируем все сильные, самые сильные структуры цементские и зеленого дракона, и птицу падает в гнездо. Свечу, свечу нельзя, нужен здесь именно вентилятор, вот, и сидеть. Тогда вы, вот если у вас нет вентилятора, значит, просто садитесь на северо-запад, потому что, загадывайте желание там, потому что там тоже птица падает в гнездо, очень сильная, очень хорошая структура, и можно ее использовать, а если у вас вот есть вентилятор, значит, и дракон активируем, и птицу активируем, пылесос можно, наверное, можно, да, почему нет, вот, поэтому фен вместо вентилятора, да, тоже, если профессиональный фен, может тоже выдержать, да, вертушка детской подойдет или фен? ну, варианты, да, возможно возможно вот, поэтому э, еще раз говорю, на северо-западе пятерка, но у нас есть специфика структуры, ну, что мы там, пятерку, мы просто сидим, да, мы же там не пляшем, мы же там ничего, не, активатор не ставим, мы просто там сидим, поэтому садитесь смело, и э, не так часто вы там используете эту, этот сектор, вот, поэтому садитесь, а обезьянам что делать? Ничего не делать. В следующий, в следующий день какой-то будет хорошей активации, значит вы будете использовать другие активации в другие дни. Этот день будет являться для вас разрушителем. Поэтому, к сожалению, вы не сможете использовать эту активацию. Вот, в компьютере есть вентиляторы, ну, в общем, еще раз говорю, с вентилятором подумайте, Но ну, проще, на самом деле, если вы вот сейчас на территории уже китайской метафизики находитесь, я рекомендую вам купить вентиляторы, они недорогие, не надо покупать какой-то мощный, дорогой, там, напольный или еще какой-то, купите обычный вентилятор, который такой вот небольшого размера, даже есть настольные какие-то, стоят они в пределах, не знаю, 500 рублей, даже меньше, наверное. Вот, да, в фиксе, вот в фикс прайсе есть недорогие, есть в видео недорогие, еще раз говорю, их много везде продается, поэтому они вот в пределах 500 рублей, но вам это надо, потому что очень много, очень часто мы активации, когда делаем, мы используем именно вентилятор. У нас всего-то три активатора, это свеча, вентилятор и фонтанчик. Ну, фонтанчик не надо покупать, мы его сами делаем из ведра, вот, а так он нужен все равно, вентилятор, да? поэтому лучше приобрести чем ломать голову, чем заменить, вот на мой, это на мой взгляд, да, как бы на мой э, просто вкус, у вас может быть свой вкус, за 249 брала, вот я же говорю, там вообще были времена, как вот несколько лет назад я покупал, я вообще покупал за 100 рублей там, этот, в каком-то продуктовом магазине за 100 рублей этот вентилятор, просто небольшой такой на, на стол ставить, да? вот, и этого тоже достаточно для охлаждения у ноуты есть вентиляторы да вот фонтанчик очень красиво может быть это красиво но нам для наших целей нужны, нужен большой объем воды поэтому фонтанчик он может не всегда ну нам в данном случае он не нужен фонтанчик когда будет потребоваться я вам расскажу как сделать фонтанчик вот ну, еще раз говорю сейчас нам фонтанчик не нужен поэтому когда он нужен будет я вам расскажу хорошо у людей уже два часа ночи не буду отрывать вот, на Дальнем Востоке, поэтому, друзья мои, давайте заканчивать тогда, я, в общем-то, всю информацию вам рассказала, я желаю вам хорошего фэн-шуй на весь месяц Огненного Дракона, не только на него, а на все последующие месяцы в том числе, поэтому спасибо еще раз Бухар вам, да, за поддержку, и э, на этом все, спасибо огромное вам, что вы с нами. Будем рады вас видеть на наших курсах и также на всяких открытых наших мероприятиях. Скоро у нас будет мероприятие «Открытый мастер-класс по Оракулу». Я вас приглашаю, потому что это действительно очень фантастического Вот мы сейчас говорили по активации, это как раз расчет был по ЦМ, И мы, курс по Оракулу у нас в ближайшее время запланирован. Лена напишет вам письма с приглашением, конечно, но это где-то 4, 5, 6 апреля. Где-то вот прям совсем рядом будет, поэтому приходите. Мы как раз поговорим с вами о применении цены Дунзя вот не только для активации, да, а еще и для прогнозов, как мы строим прогнозы. Да, будет курс. Угу. Спасибо вам, друзья. Больше не задерживаю. Вот Лидия пишет, 4 апреля, да. Больше не задерживаю. Всем удачи. Хорошей рабочей недели. У нас сегодня какой день? Пятница, да? Ой, хороших выходных, у меня все уже смешалось. Вам хороших выходных и встретимся на тогда, на наших открытых мастер-классах по Оракулу. Пока-пока. Если поставить фен, то периодически подходить, выключать его нужно. Можно ли выходить из северо-запада? Нет, Челпан, нельзя выходить из северо-запада, потому что птица упала в гнездо, она сидит там, высиживает птицов, они бегают по квартире. Тогда вы всю разрушите структуру. Поэтому вот как раз я и говорю, что нужно купить вентилятор, потому что я его включил, и он все, больше голову не заморачиваешь себе. Он работает и работает. Угу. Сидим с чаем и всеми, дел, и, все, и всеми делами. Два часа. Да, в туалет нужно сходить предварительно, там принести себе все, что вам нужно в этот сектор положить. То есть не надо бегать по, по квартире. Свечу мы здесь не используем. Не используем. Вот, есть определенные правила активации, у нас в сентябре или в октябре будет по активациям, как раз по расчету активации будет тоже курс, тоже это по э, цементинзиат, но ну, это уже чуть дальше я вас приглашу. Угу. А, меньше можно, можно немножко, можно отступить минут по 10 от начала и конца двух часовки, ну максимум по 15, да, отступить, чтобы вы хотя бы полтора часа там сидели в этом секторе. Вот. Угу. Все, друзья, всем пока-пока, запись будет, да, поэтому можете еще раз переслушать, кто, может быть, что-то пропустил, переслушайте, посвяжите памяти информацию. Все, хороших выходных, всех благ, пока-пока.